Друзья, сегодня мы с вами будем готовить сыр. Выбрали мы сегодня сыр российский. Вот такая книжечка с рецептами прилагается при покупке нашей сыроварни. То есть здесь очень много рецептов сыров, также коктейли, мажетелей, что можно сделать из сыворотки, сгущенка, сметана. То есть очень большое количество всяких рецептов вы можете здесь найти. Очень полезная книжечка, она дается в подарок. Итак, смотрите, сегодня мы а, взяли модель 3 Cheese Плюс. Цена данной модели стоит 29 900. И литраж у нее 8,6 литра. А, для начала нам нужно, во-первых, залить а, рубашку воду, чтобы образовалась водяная рубашка. А, внутри сыроварни есть непосредственно размер, сколько нужно наливать. Есть минимальный, есть максимальный, но в основном где-то э, до литра, Получается, нужно заливать воды. Нам, в принципе, хватило. Далее мы с вами вставляем доп чашу, за счет чего внутри образуется водяная рубашка. То есть это для э, равномерного нагрева молока. Далее мы с вами, э, во-первых, подключаем вот сюда термощуп. Вот он, э, вот здесь гнездышко находится. То есть, втыкаем, готово. Далее мы подключаем к сети к сыроварню. Термощуп у нас вставляется сам вот сюда. То есть, специальные есть отверстия для него. И вот сюда мы прикрутили непосредственно для работы головы и сыроварни. Далее мы берем молоко. Желательно брать э, у проверенного поставщика, то есть, чтобы э, было жирное и вы были в нем уверены. Далее заливаем молоко. Здесь у нас 8 литров молока мы взяли. Сама Комассыроварный, 8,6 литра. Залили молоко. Далее сейчас уже будем э, работать непосредственно с его нагревом. То есть берете голову, Мешалку уже мы прикрутили, то есть вот здесь вот есть винтик а, легким движением, то есть в принципе это все прикручивается. А, значит, устанавливаем голову и опускаем термощуп в молоко. Опустили термощуп в молоко, установили все, включили в розетку и а, теперь у нас есть дисплей, на котором мы как раз сейчас... И выставим температуру нагрева. По рецепту у нас это 32 градуса. Включаем сыроварню. Включаем нагрев. Здесь зажегся дисплей. Нажимаем SET. И э, держим до 32 градусов. Сейчас у нас наберет. на 32 градуса выставили. И снова нажали SET для э, формирования. Далее включили колокольчик. Сырование у нас сначала перемешивать молоко и его нагревать. Теперь мы дождемся, когда у нас нагреется до 32 градусов, и прозвенит колокольчик, который пригласит нас сделать дальнейшие действия для внесения ферментов и заквасок. Прошло с момента включения нагрева где-то 10-15 минут. Сыроватный у нас вмешает молоко и также его нагревает. То есть вы можете наблюдать за тем, как температура поднимается на табло. Температуру мы установили для нагрева 32 градуса. А теперь будем ждать, когда все-таки у нас прозвенит колокольчик и пригласит нас для внесения ферментов и заквасок. Ждем. Сыроватный нагрело молоко до 32 градусов и у нас прозвенел колокольчик. Выключаем нагрев и выключаем звоночек. Далее открываем крышку сыроварни, поднимаем голову, молоко у нас нагрето и теперь можно вносить закваски. В закваски мы вносим небольшое количество, примерно со спичечную головку. Закваски ферменты на 60 литров молока у нас идут в подарок при покупке любой сыроварни. То есть берем примерно со спичную головочку, совсем чуть-чуть, у нас также есть продажи мерной ложечки, которыми вы сможете непосредственно уже нужно количество добавлять и распределяем по поверх молока сухом варианте внесли и оставляете в покое на 5 минут далее будем носить уже ферменты так, заквасочки у нас внесены постояли 5 минут теперь мы будем вносить непосредственно ферменты также поверх молока в сухом варианте то есть небольшое количество со спичечную головку Распределили поверх молока, то есть совсем-совсем чуть-чуть и теперь оставляем в покое а также на 5 минут и далее будем вымешивать для равномерного распределения по молоку ферментов из окваса. Ферменты впитались, теперь мы включаем вымешивание на 5 минут и далее выключаем и оставляем в покое для формирования сгуст где-то минут на 20-40 После чего э -э, я уже вам покажу, что получилось после этого формирования сгустка. И продолжим с вами готовить сыр российский на сыроварне Тримасово, через плюс. Э -э, наша сыроварня постояла где-то примерно минут 30-35 прошло. Сейчас мы будем с вами смотреть, образовался ли у нас сырный сгусток, который нам будет необходим для сырного зерна. Итак, смотрим. Поднимаем крышку сыроварни. И смотрим, да, сырный сгусток у нас образовался. То есть, видите, где я лопаточку достаю, появляется сыворотка. Она такого желтого цвета. Вот она как раз вытекает. Достаем мешалку. Аккуратненько. Откладываем ее, на наверное. И теперь берем наш Лира. А, Нож Лира у нас вот такой. Он у нас идет сейчас в подарок при покупке любой сыроварни за видеообзор распаковки. То есть, если вы нам в дальнейшем будете готовы снять ролик распаковки сыроварни, то э, нож Лира вы получите совершенно бесплатно. Он идет с серебряными струнами и полностью из нержавейки. То есть, теперь мы э, нож Лира опускаем на дно сыроварни. Густок очень плотный у нас появился. Опустили до конца и проводим на себя, чтобы образовались такие полосочки. Так, теперь с этой стороны. То есть видите, как удобно. То есть кубики получаются равномерные. Это очень большой плюс для сырного зерна в дальнейшем. В одну сторону разрезали из густок. Переворачиваем нож лира. И также проделываем в обратную сторону, чтобы образовались кубики. То есть вот можно наблюдать даже, что кубики уже такие достаточно плотные и хорошие. Вот обратите внимание, то есть, смотрите, видите, они очень плотные. Сейчас я их достану. Вот, то есть кубики прям такие достаточно хорошие у нас сформировались. Нож Лира убираем. И теперь нам нужно выместить сырное зерно. То есть ставим на вымешивание. Обратно вставляем голову сыроварной. Устанавливаем ее. Термодатчик встает у нас. И включаем вымешивание. Вымешивание включаем где-то минут на 20 по рецепту, и далее мы с вами уже будем удалять часть сыворотки и постепенно переходить к самому формированию сырной головки. Все оставляем на 20 минут, через 20 минут посмотрим на сырные зернышки. Наша сыроварня промешала где-то примерно 20-30 минут. Сейчас мы выключаем вымешивание и снимаем голову. У нас образовались уже там сырные. Зернышки. Немножечко снимем их отсюда. Пока уберем голову. И сейчас нам нужно удалить где-то 30% сыворотки. Обычно мы используем шумовку. Шумовку у нас также есть в продаже. Она стоит 1250 рублей. Очень удобно удалять сырное зерно, когда вы его будете поднимать с дна. То есть сыворотка у вас будет оставаться в чаше, а сырные зернышки уже будут у вас. Сейчас мы удалим 30% сыворотки. То есть буду действовать вот так. Сыворотку на желтой. В дальнейшем можно из нее испечь блины, пироги, всякие разные кисломолочные коктейли, межители. То есть также и поливают, знают, цветы хорошо на ней растут. То есть обязательно сыворотку никуда не выливайте. То есть это очень полезный продукт, который в дальнейшем вам потребуется. Удаляем 30% сыворотки примерно. Сейчас еще стаканчик возьмем. Удалили 30% сыворотки. И далее нам нужно по рецепту установить 42 градуса нагрев и поставить снова на вымешивание. Сейчас я вам покажу сырные зернышки, которые образовались. Вот такие вот получились они. То есть очень красивые. Это значит, первый признак того, что сыр у вас обязательно получится. То есть когда образовались уже зернышки, то есть это огромный-огромный плюс. Итак, устанавливаем температуру теперь 42 градуса. Так. Устанавливаем ее. И теперь одеваем голову обратно. Включаем кнопочку нагрев и включаем колокольчик и также вымешиваем. И теперь ждем, когда у нас звуковой сигнал прозвенит и пригласить нас сделать дальнейшее действие. Так, вот наше сырное зерно. То есть сейчас мы его будем перекладывать в форму для выхода самостоятельного выхода сыворотки. Перекладываем в форму. Разложили. То есть также взяли сырное зерно. Лучше все это делать шумовкой. Так как это все будет быстрее и вы не испачкаетесь. Также переложили и до конца вынимаем все сырное зерно. И далее оставляем его в покое, в покое для самопрессования. Далее уже поставим под пресс. Самопрессование у нас в форме произошло. То есть вы можете наблюдать о том, что сырное зерно все склеилось. То есть форму мы придали. Теперь нам нужно все это поместить под пресс. Сейчас я вам покажу что у нас вообще получилось то есть смотрите сразу форма очень удобная то есть вам не приходится не переворачивать на руку ничего то есть вы поставили дно немножечко нажали и достаете сырную головку ровно то есть вот таким движением очень удобно далее вы берете переворачиваете снимаете вот у вас сырная головка сформирована. то есть смотрите какая она круглая и достаточно вес такой хороший я думаю здесь килограмм с небольшим у нас вышло Итак, смотрите, для того, чтобы поместить под пресс, мы дно закладываем обратно, Сейчас вот так. Дно закладываем обратно помещаем туда сырную головку. Я все-таки, наверное, переверну ее для того, чтобы начать прессовать все-таки низ, потому что, когда мы ложили, то есть там, возможно, где-то остались такие несклейные места, то есть можно заметить, да, вот, но ничего, пресс нам это все исправит, то есть потом увидите. Помещаем форму, накрываем верхушечкой нашей фирменной полностью из нержавеечки то есть видите, какое толстое достаточно. Накрываем и ставим под пресс. Пресс у нас пневматический. Устанавливаем форму, одеваем вот так вот. То есть, смотрите, цилиндр должен стать а, четко по центру формы, чтобы у вас давление шло непосредственно по всей головке сырной, да, чтобы не было, что в одном месте в дальнейшем у вас будет чуть уже, в другом чуть шире. То есть, установили а, посерединке, поправили формочку. И, а, смотрите, может кто-то регулирует давление, да, кто-то как-то по рецептуре делает правильно, то есть, определенная... Нажатие должно быть. Я вообще э, делаю всегда сразу надавливаю. То есть э, максимально. Для того, чтобы побыстрее сформировалась головка. То есть вот таким давлением. Одеваю сюда штекеры. Прикручиваю. Вот таким движением. Сюда давите. Здесь закручиваете. Все. У вас пресс э, именно задал ту форму, которую вы установили. Нужно вам будет чуть э, меньше прессования поднимите, Чуть больше опустите. То есть ничего сложного нет. Форма теперь держится хорошо, прессует очень достаточно плотно и обратите внимание, что уже начала выходить из трещинок, именно из разрезов сыворотка. То есть это как раз то, что нам необходимо, чтобы головка была более плотная и не сырая. Итак, сейчас мы это оставляем где-то примерно на сутки и давайте с вами посмотрим, что у нас получится завтра. Завтра мы его достанем и положим на обветривание. И еще завтра попробуем угостить у нас в офисе людей и послушать их мнение о нашем сыроварении. Честно признаюсь, всегда варила раньше в кастрюльках. То есть это доставляло какой-то дискомфорт, то есть постоянно нужно было что-то смотреть, ждать, проверять. Здесь же я вам скажу о том, что в сыроварне такого мне не приходилось делать. То есть я занималась своими делами, колокольчик звенел, ферменты засыпала быстро, мешать не мешала, не стояла. То есть все автоматическое и цена всего 29 900 вот такая форма на 1 килограмм у нас стоит 3 3900, пресс малый стоит 2500 рублей. То есть, если даже посчитать, минимальный набор, который вам нужен для сыроварения в самом начале, ну, составляет где-то в районе 40 тысяч рублей. Согласитесь, что покупать в магазине за килограмм по 600 рублей неизвестно чего, очень невыгодно и неудобно. Приобретая у нас сыроварню 3 массово, вы сможете, во-первых, сэкономить время, если вы варите в кастрюльке, во-вторых, есть качественный продукт. Давайте на этом сегодня остановимся, завтра тогда посмотрим, что у нас получилось. Так, наша головка полежала под прессом ровно сутки, то есть формировалась плотность у сыра, уже нету таких прощелин, как я вам вчера показывала, и немножечко уже начал ветрить. То есть видите, даже желтизна уже, корочка появляется в тех местах, где у нас были разрезики. Мы сейчас будем использовать фальжно. Фальжно именно для того, чтобы переворачивать на нем сыр для просушки и обветривания. Сейчас мы с вами разрежем головку, чтобы у нас равномерные были частички, и они ветрили. Давайте сейчас посмотрим. Вот смотрите, внутри то есть он уже появляются дырочки небольшие от самопрессования. Давайте оставим его еще на несколько часов и посмотрим, насколько он у нас обветривает, например, ближе к обеду. Итак, наш сыр готов, который мы приготовили вчера, и сейчас мы дадим попробовать нескольким людям для его дегустации. Пожалуйста, бери и скажи свое мнение. Угу. Очень мягкий, нежный. На что похож? На молочный продукт, на кашку. Ну... Я не пробовала еще такого сыра, очень приятный на вкус, очень нежный, вкусный. А, как ты думаешь, он может сравниться с покупным сыром, например, таких более мягких сортов? Да, конечно. То есть ты отдаешь свое предпочтение магазинному сыру или все-таки домашнему? Домашнему, натуральному. Все, благодарим тебя за свой отзыв. Кушай с удовольствием. Спасибо. Итак, к нам подошли еще для пробы. Сейчас мы также дадим продегустировать наш домашний сыр сыроварвает для масла. Пожалуйста, берите вилочку, пробуйте наш сыр и скажите свое первое впечатление. Берите целый. Но вот это не сразу. Не стал проживать. Как это. Очень душистый, сыр ароматный, мягкий и вкусный. Ну, не сравнить, конечно, с магазинами, ничего говорить. Это тоже есть очевидно, какие там сыры. Ну, это просто замечательно, очень ароматный. Подскажите, Мне очень, а... очень понравилось. Да, подскажите, пожалуйста, хотели бы Вы попробовать самостоятельно варить сыры дома? Да, очень бы хотела. Очень а, да, то есть смотрите, у нас сейчас для каждого клиента, если вдруг у вас не позволяют денежные средства приобрести наши сыроварни, или вы как-то еще сомневаетесь, мы готовы предоставить беспроцентную рассрочку на каждую сыроварню. То есть это предоставляет непосредственно наш руководитель Тримасов Александр Валерьевич. Если что, заходите к нам на сайт сыртримасов.com, оставляйте заявочку, у наши менеджеры вам перезвонят и проконсультируют вас. То есть это сыр варится, только сыроварный? А, не только сыры. Там можно варить и сгущенку, и масло, mm -hmm. и сыры, то есть различные. Также коктейли, маршидели, mm -hmm. то есть сметана, творог, любую молочную yeah, продукцию. So, вот машина как раз есть. Да, сыроварный три линейка три масовый чиз плюс, цена ее 29,900 сейчас. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, спасибо, девочки, я могу Всего доброго, могу до свидания. Отчет. Дегустация сыра у нас продолжается. Теперь э, мы также дадим попробовать еще наш сыр и послушать мнение. Пожалуйста, пробуйте. Что скажете? Очень вкусный. Очень свежий аромат. И для сыра это важно. Ясный, как я люблю. А как вы можете это сравнить с магазинным сыром? Ну, невозможно сравнить. Какие различия подразумеваются при использовании этого сыра, когда вы его кушаете, и когда вы кушаете в магазине сыр? Ну, наверное, в первую очередь, ощущение свежести. Скажите, а вы бы себе хотели бы приобрести данную сырованную домой? С удовольствием бы приобрела. Смотрите, некоторых останавливает цена. Подскажите, пожалуйста, а... У нас также есть рассрочка. Готовы ли вы были, например, взять сыроварную рассрочку? Беспроцентную рассрочку, то есть переплачивать не нужно было бы. Беспроцентную рассрочку, конечно, это очень интересно. И последний вопрос. Стали бы ли вы бы нас рекомендовать своим друзьям? Конечно, стал бы. Спасибо вам огромное за отзыв. Приходите к нам еще. Всего доброго. До свидания. Итак. Спустя пару часов наши дегустаторы до сих пор к нам подходят и до сих пор хотят попробовать наш сыр. Сейчас мы также предоставим еще одну возможность попробовать наше изготовление и сказать свое мнение. Берите, пожалуйста. А который кусочек? Любой, какой вам а больше А можно нравится. побольше? Конечно. Можно даже не один. Я не знаю, может быть это... Здоровье полезно, бы немножко. Посолене или наоборот, чтобы такой ядренненький был? Ядрнненький, чтобы. Угу. То есть, смотрите, хочу вам сразу сказать о том, что этому сыру еще даже нету суток. То есть этот сыр не выдержал, mm -hmm. он приготовлен был вчера. То есть буквально вот через час ему будет только сутки. Mm -hmm. То есть, если наши сыры откладывать на выдержку, то они становятся намного плотнее, и вкус у них постоянно меняется. Mm -hmm. То есть каждый день вкус сыра становится mm -hmm. совершенно Это другой. Сыр. Да, совершенно верно. Хорошо, обязательно к нам приходите. Всего доброго. Спасибо большое за дегустацию. Спасибо вам. До свидания. Сейчас мы также пригласили еще одного человека. Вы можете посмотреть, то что люди разных возрастов к нам приходят, пробуют и смотрят также, же, как мы готовим. Пожалуйста, можете попробовать наш сыр. Давайте попробуем. И рассказать пару слов о своем впечатлении. Угу. Воздущий очень вкусно. Главное, что он не жирный. Главное, что не жирный, и такое ощущение, что... Прям во рту все прям усваивается и тает. Но скажите, как вы сравните это с магазином сыром? Ну, с магазином я просто знаю. Я сейчас при в магазине особо тоже не беру сыры, потому что там все такое невкусное и непонятно такое. как будто там из пластилина сделано. А что вкусовые качества, просто М -м -м! отлично! Спасибо. Благодарим вас за ваш отзыв. Приятного вам Спасибо. аппетита. Будем вас ждать еще на нашу дегустацию сыра. Хорошо. Приглашайте.